Привет, аудитория, у нас на этой неделе Лига Чемпионов, финальный тур, и определяться команды, которые выходят, которые вылетают, которые переходят в Лигу Европы играть, ну, такого плана. Так, у нас группа смерти, группа Б, Милан, Атлетика Мадрид, Порту и Ливерпуль. Не буду рассказывать, кто там как в чемпионатах своих играет, кто там сколько забивает, кто не забивает, кто не будет играть, кто будет играть. Все вам это не интересно, Вам надо покороче, поконкретней. Так вот, сегодня экспресс. Какой экспресс? Два матча. Ну, естественно, два матча в группе. ну Не 10 же, не 3. Так, Милан, Ливерпуль. Что у нас с Ливерпулем? Ливерпуль идет на третьем... На... Третьем, Ливерпуль идет на первом месте. 15 очей, все игры выиграл. 100% проходит следующий тур. И... Ну, ему пофиг на эту игру. Выиграет он, не выиграет. Пофиг. Милан. Милан меня в том, в той игре, в том туре очень сильно удивил. Очень сильно удивил своей настойчивостью, своим желанием выиграть, желанием выйти дальше. Поэтому я просто в шоке был от Милана. Ибра, красавчик. Я думаю, что Милан, я надеюсь, что Милан победит. Потому что, ну, Ливерпулю, ну это победа по стоку-поскоку. Не будут они там рвать. Ну, да, может на, на уровне, на технике они выиграют. Ну, я не знаю. Я считаю, что Милан будет... Как Ему в любом случае надо проходить или, ну, или туда, или туда, лигу, или в следующий тур в Чемпионов, или в Лигу Европы. И победа ему это нужна, потому что там три команды, второе, третье, четвертое место, всех считают одинаковые очки. Порту там на одно очку опережает. Поэтому Милану надо выигрывать однозначно, однозначно, не неважно как... А, в... Вторая пара сыграет. Милан надо выигрывать однозначно. Коэффициент на победу Милана 2.15. Так, это первая ставка. И вторая ставка, это, естественно, второй матч. Порту, Атлетико, Мадрид. Ну, что я могу сказать по этому матчу? Похожая ситуация, как и с Миланом. Тут надо выигрывать и или то или... Ну, и обеим командам надо выигрывать. Тут, конечно, все зависит от выход Милана, выход Порту или... Атлетик зависит от смежной игры, но неважно. Атлетика и Порту будут играть на выигрыш, то есть будут забивать. Поэтому я считаю, что в этом матче тотал будет больше 2,5. И коэффициент на это 2,1. Первая ставка Экспресски 2,15 на победу Миланы. Вторая ставка Экспресски на победу, на то, что Атлетика и, э, Атлетика и Порту забьют больше 2,5 голов. То есть в итоге коэффициент 4,5. Неплохой коэффициент, я... Думаю, какую-то сумму выделю на ставочку, чтобы интересны были матчи смотреть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.